Сегодня дом с пятью комнатами на площади всего 120 квадратных метров, без коридоров, отдельная кухня от гостиной по многочисленным просьбам, прямой выход с кухни на террасу, что в летнее время увеличивает площадь кухни аж в три раза. Удаленная от детских комнат родительская спальня с гардеробной и собственным санузлом. Также есть место для организации кабинета. Современная и продуманная планировка без лишних бесполезных помещений. Одноэтажный дом, размер 16,4 метра на 9 метров. Площадь застройки 147,5 квадратных метров. Жилая площадь 120 квадратных метров. Высота фундамента от земли 45 сантиметров для организации трех ступеней. Стены из газобетона, облицованного кирпичом. Высота стен 3 метра, что дает в чистом варианте 2,85 сантиметров. По желанию можно применять любой стеновой материал, так как в этом доме самая главная планировка, то есть сама идея дома. Окна с высотой подоконника 1 метр. Высота окон 1,5 метра. Ширина каждой створки 80 сантиметров для предотвращения провисания. Панорамные окна высотой 2,5 метра от пола. Крыша вальмовая, высота конька 2,8 метра. На крышу уложена мягкая черепица. Если ты ищешь бюджетный пирог под мягкую черепицу, то советую тебе посмотреть вот это видео, где я подробно рассказываю, как это сделать дешево. Дом можно расположить на участке минимум 25 метров шириной. Все основные окна выходят на передний и задний фасад, что исключает обзор в забор соседа. Терраса выходит на передний двор и совмещена с крыльцом, что экономит средства и место на участке. Крыша террасы вальмовая, интегрирована в основную крышу дома, высота конька 1,8 метра. Если вам понравился дом, то можете заказать чертеж стен, вид сверху с размерами всего лишь за 200 рублей. Также можно заказать файл проект 3D визуализации, чтобы самостоятельно прогуляться по дому. Ну а если вы не нашли подходящий вариант, то всегда можете заказать индивидуальную планировку под свой участок. Все контакты в описании. Перед вами планировка дома. Планировка открытого типа, без коридоров. Дом поделен на три блока. Левый блок для детей, центральная общественная зона и левый блок родительский. Как видите, занирование зон друг от друга хорошо продумана. Начинаем с прихожей. Прихожая очень просторная, площадью 7,3 квадратных метра. Одно из самых важных мест, так как вы через него проходите постоянно, а иногда всей семьей. С правой стороны стоит обувница 120 см, чуть дальше шкаф для одежды 180 см шириной и 2,8 м в высоту. Между ними организован вход на кухню, для того чтобы быстро и мобильно донести пакеты с продуктами. Также по желанию прихожую можно сделать изолированным. С левой стороны вход в детскую зону. Организован буферный холл для лучшей звукоизоляции, площадью 4,5 квадратных метра. С левой стороны две двери. Это раздельный санузел, чтобы исключить очередь в туалет по утрам. Также туалет выполняет роль гостевого и дежурного туалета, так как расположен максимально близко к входу в дом. Туалет площадью 1,17 квадратных метров. В туалете установлена инсталляция, над ней шкаф для мелочевки. Санузел площадью 5,9 квадратных метров с раковиной с правой стороны и душевой с левой. В санузле организована постирочная, так как наиболее часто стираемые вещи – это детские. Большой шкаф для бытового инвентаря с полотенцами и встроенной стиральной и сушильной машиной. Окна выходят на передний фасад дома. Следующая дверь по левую сторону – это первая детская спальня, площадью 10,3 квадратных метра. В спальне организовано рабочее место для уроков, ориентированное левой стороной на окно. Встроенный шкаф для одежды шириной 1,5 метра и раскладной диван 2 метра шириной. Окна спальни выходят на передний двор. Следующая спальня напротив, занимает 10,2 квадратных метра. Установлено рабочее место, встроенный шкаф полтора метра и также раскладной диван 2 метра, окна выходят на заднюю часть участка. Третья спальня тоже занимает 9,2 квадратных метра, шкаф в спальне, двухметровый диван и рабочее место, окна выходят на задний двор. Переходим в общественную зону. Гостиная получилась просторная, 25,7 квадратных метров. В ней легко можно реализовать разную расстановку мебели на любой вкус. Большой объем помещения делает ее центром дома, где вся семья будет проводить большинство времени. По центру стоит двухметровый диван с креслами вокруг журнального столика, напротив стоит тумба с телевизором. окна в гостиной панорамные, есть возможность сделать через них выход на заднюю часть участка, если будет такая необходимость. Также гостиная является и холлом, развязкой для других помещений, одной из которых это кухня площадью 16 квадратных метров. По просьбам многих подписчиков, в этом доме предусмотрена отдельная кухня, с двумя функциональными входами. Первый вы уже видели из прихожей, а второй через раздвижную стеклянную перегородку через гостиную. И это сделано не случайно. Я посчитал, что данный дом должен быть универсальным для всех, поэтому кому нравится открытое пространство и совмещенная кухня-гостиная, то можете раздвинуть перегородку и наслаждаться объемом. Ну а остальным любителям закрытой кухни получить дополнительный свет из гостиной. Ну а если вам нужна максимальная изоляция, то перегородку можно выполнить не из прозрачного материала. На кухне располагается кухонный гарнидур шириной 4 метра. На противоположной стене стоят 5 больших пеналов глубиной 60 сантиметров и шириной тоже 60 сантиметров для размещения в них всей бытовой техники как духовка холодильник микроволновка ну и изюминка этого дома это выход на террасу с кухни площадь которой 29 квадратных метров и это самое логичное место так как во многих проектах делают выход на террасу с гостиной, но это не очень удобно. Если вы хотите в летнее время устраивать на террасе прием пищи, то лучше это делать с кухни. Переходим к родительскому блоку. Это одно из самых интересных мест в этом доме. Я думаю, родители оценят это по достоинству. Между спальней и гостиной организован холл для развязки в другие помещения. Начнем сверху. Это спальня площадью 13,8 квадратных метров. В спальне стоит двухместная кровать размерами 160 на 2 метра. Прикроватные тумбы и телевизор напротив кровати. Окна выходят на задний двор. В спальне организована гардеробная глубиной 1,2 метра и шириной 2,5 метра. Возвращаемся в холл и тут мы уже можем попасть и в санузел. В нем установлен душ 1,4 на 0,9 метра. Унитаз с инсталляцией и раковиной 60 см. Окно для естественного освещения и залпового проветривания шириной 1 метр. Выходит на правую часть фасада. Возвращаемся в холл и последняя дверь, в которую мы войдем, это пятая комната, она же кабинет. Площадь ее составляет 9,7 квадратных метров. В кабинете предусмотрено рабочее место, стеллажи для книг и другое. Окна ориентированы на лицевую часть фасада. Также можно сделать свой выход на террасу. Еще одной особенностью этого дома является трансформация помещений. Весь родительский блок можно отзеркалить вертикально и получить спальню на террасу, а кабинет на задний двор. Также, если не нужен кабинет, из него можно сделать очень много помещений. Например, пятую спальню, хороший вариант для большой семьи. Также можно сделать большую гардеробную или кладовку. Можно сделать какую-то мастерскую с выходом через террасу. Также можно сделать отдельную котельную, если такая требуется. Однако, я немного отхожу от отдельной стоящей котельной для минимизации площади дома. Поэтому мои дома получаются небольшой площади и функциональными помещениями. Котельную для такого дома можно без проблем организовать на кухне в одном из больших пеналов. И возвращаемся к трансформации. Также блок детский можно отзеркалить по вертикали. Ну и последнее, более кардинальное это отзеркалить детский блок и родительский. То есть поменять их местами. Вот такой очень функциональный дом, который подойдет многим. Ну а если вам понравился дом, то можете заказать чертеж стен или визуализацию дома. Также, если не нашли ничего подходящего на канале, можете заказать индивидуальную планировку. Все контакты внизу под видео. Ну а тебя, дорогой зритель, прошу подписаться на мой канал, поставить лайк и прокомментировать данный дом. Что будет маленькой благодарностью за мой труд. Ну а я всем желаю здоровья и красивых и продуманных домов.